Саламу алейкум баракату. Хочу высказать свою позицию по поводу последних событий во Франции с убийством учителя, который совершил 18-летний молодой человек. Я категорически не поддерживаю и порицаю этот акт самосуда, кем бы он ни был совершен. Я понимаю, что сейчас на меня польется всякая грязь и будет море негодований за моей позиции в этом вопросе, хотя я и ранее открыто негативно высказывался по подобным действиям. Также будут говорить, что я перед кем-то оправдываюсь или ищу снисхождение властей европейских стран и тому подобное. Однако я никогда не бегаю за мнением большинства. И хвала Аллаху, что мне не присуще это качество. Я всегда говорю только то, что сам считаю правильным и говорю это открыто. И, конечно, по этой причине у меня всегда мало друзей. Так что меня мало волнует довольство людей и их количество поэтому мне незачем искать чего-то довольства. Я вижу, многие приводят какие-то доводы того, что этот парень правильно поступил, совершив это убийство. Но все эти доводы безосновательны и в большинстве случаев притянуты за уши. Вы утверждаете, что он ревностно отнесся к религии и посланнику Аллаха? Согласен, ревностно. Но было ли это правильным и делал ли сам посланник Аллаха Аллах такое? Разве сам Мухаммад салям, набрасывался на многобожников с ножом? Или вы считаете, что у вас больше храбрости, чем у него? Разве его не оскорбляли враги? Да что там с карикатурами? Они его самого оскорбляли, обливали нечистотами, избивали, пытались убить. Или вы думаете, у него не было ножа? Может быть, вы думаете, что у вас больше имана, чем у него, алейх Или больше мужества? Или думаете, он, алейх меньше уповал на Аллаха, чем вы? Или вы более ревностны к религии, чем он? 13 лет мусульмане что только не перетерпели, но они не отвечали им тем же. А те случаи, где было иначе, были только после того, как у них появилась сила, чтобы защитить себя, только когда у них было свое государство, своя армия и так далее. И сегодня такие вопросы должны были решаться главами мусульманских государств на политическом уровне. Но если таковых нет, а те, что есть, никак не реагируют на эти нападки на посланника Аллаха, это не дает права людям самовольничать и нападать на кого-то в чужом государстве. Тем более, предварительно попросил у этих людей убежище у этих государств и заключив с ними договор соблюдать их законы. Так почему вы себе позволяете то, чего не позволял себе сам посланник Аллаха Аллаху, будучи самым храбрым и самым покорным Аллаху из всех людей на земле? Вы говорите о том, что надо защищать честь посланника Аллаха, алейсалату салам. Но сами даже не смотрите, как он это делал, и при каких обстоятельствах. Вы не смотрите, как он, алейхиссалатусалям, жил, как действовал, как воевал, как призывал. Читать книги об этом вам лень, но вот защищать его, честь убивая людей, вы призываете. Как это понимать? И почему вы делаете от его лица то, что он сам не делал и другим запрещал? Разве он, алейхиссалатусалям, не запрещал своим сподвижникам, сеть многобожникам, что бы те с ними не делали? Так с чего вы это решили, что это можно? До да с того, что вы руководствуетесь не знаниями, а своими страстями. И посмотрите, какой результат. Он убил вчера одного, а сегодня вышли тысячи. Он стал причиной того, что теперь пророк сразу оскорбляют тысячи людей. Он сделал так, что они призывают печатать карикатуры еще больше. Не говоря о тех проблемах, которые получили миллионы мусульман по всей Европе. Не только во Франции. Такие глупые действия приводят к тому, что власти вводят новые законы, разрешающие наносить вред мусульманским беженцам. Это как раз им на руку. Это то, о чем они могли только мечтать. Они ведут эту антиисламскую и даже античеченскую политику, убеждая народ о том, что нет адекватных мусульман. Они трудятся над этим день и ночь, а мусульмане такими вот действиями дают новые поводы с ним соглашаться. Это также большой подарок Путину. Ведь он давно пытается показать Европе чеченцев дикарями, радикальными фанатиками, террористами. А теперь он скажет, я же говорил, видите, с кем я имел дело все это время. А вы говорили, что я монстр. Теперь понимаете, что я был прав? У вас вон демократия, вы им дали убежище, и все равно они вас убивают. Некоторые возмущаются тому, что европейские власти ненавидят мусульман, что они не соблюдают свои же законы по отношению к нам, что дискриминируют нас, стигматизируют. Да, вы правы, они так делают. Да, среди политиков есть исламофобы, да, они враждуют с нашей религией. А почему вас это удивляет? Что в этом странного? Они в своей стране и делают то, что хотят, и плевать они хотели на нас. Да и нам друг на друга плевать. Почему кто-то другой должен быть к нам более толерантным или милосердным? У нас нет за спиной ничего. Ни государства, которое бы за нас вступилось, ни сплоченности. Совершенно понятно, почему с нами так поступают. Ничего удивительного в этом нет. И также я вижу, некоторые комментируют видеоролики, где мусульманин или мусульманка простили своего обидчика и называют это позором, говоря, что они не имеют ничего общего с исламом. Серьезно? Значит, по-вашему, посланник Аллаха, а.с. тоже не имеет ничего общего с исламом, а вы умнее его? Разве он, а.с. не простил большинство многобожников, которые враждовали с ним, когда он вернулся в Мекку как победитель? Вы и о нем, алейслату скажете, что он далек от ислама? Разве он, алейсям, не отказался наказывать тех многобожников, которые его прогнали, закидывая камнями? И он истекал кровью от ран? Ведь он мог просто пожелать им наказания, и ангел Джабраил, алейслам, был готов уничтожить всех этих жителей, этого поселения. Разве не Мухаммад, алейссалату является примером для всех мусульман? Так с кого же вы берете пример, выкрикивая всякую ересь? и, призывая к необдуманным действиям, подумайте об этом.